пространство вместе с системой дизайн человека и с потоками нейтрина. С вами сегодня я, Вивека Лес Черных. Посмотрим, как у меня здесь вроде бы идет запись. Посмотрим. Добро пожаловать. Что же сегодня у нас такая непростая тема? Я ее взяла, ну так, как у нас сейчас такой непростой период тоже в жизни. Вот, поэтому надеюсь, это будет тоже полезная, интересная информация для вас. Я делала опрос у себя на страничке в Инстаграме, и там, в общем-то, откликнулись люди на эту тему, поэтому. Сегодня будем говорить о фрактальной геометрии, да, и о, о том, что выбора нет. Да. Опять же, это как вариант тоже рассмотрения того, что да, у нас, о чем говорит система дизайн человека. Потому что есть много разных гипотез, вариантов, да, но то, что мы в дизайне человека рассматриваем, это вот эта история безвыборности, да, и мы посмотрим на это более так подробно сегодня. А, что же? Вообще, как бы, да, есть такая тема, есть три таких основы дизайна человека, о которых Ра всегда говорил, да, и это, что мы все уникальны, это мы говорили в прошлый раз тоже на прошлой встрече, да, что все мы уникальны. А, вы уникальны, да, посыл такой дизайна человека, да, вы уникальны, выбора нет, любите себя. И это вот та история, которая в трех словах, если да, в трех. В трех словах, да, таких в трех абзацах, если да, коротеньких. О чем дизайн человека, это вот об этом, да? и в том числе о том, что выбора нет. Я тут просто смотрю, да, подсматриваю немножко, чтобы ничего не пропустить. и, конечно же, фрактальная геометрия. Да, как один из вариантов, в общем-то, да, того рассмотрения, как работает дизайн человека. Фрактальная геометрия, что это такое? Угу. я просто смотрю, что работает ли у меня эфир, потому что я работаю на VPN, да, и поэтому, чтобы у меня все здесь работало. Приветствую, кто-то присоединился еще вот здесь, да, у нас. Ага. И что же такое фрактальная геометрия в дизайне человека, да, если мы э, смотрим в, в контексте дизайна человека. Опять же, да, это только один из вариантов теория такая, да, которая есть. И все началось, конечно же, с большого взрыва. Да, это то, что тоже дизайн человека рассказывает, но у нас немножко другой взгляд да, на большой взрыв, взрыв который произошел, и откуда все вообще стало появляться. Весь мир строится. вот И это немножко отличается от того, что теории вообще большого взрыва. Вот. и что были как бы два да, кристалла изначальных а, кристалл инский, кристалл янский да, а, яйцо да, было да, и семя, скажем так да, и соответственно они в какой-то момент встретились да и произошел вот это вот, да, на большой скорости, да, столкновение, и произошел взрыв, да, и как бы вот это вот все как как оплодотворение, скажем так, да, процесс оплодотворения. И вот эти вот кристаллы, да, они начали разлетаться во все стороны с огромной скоростью, вот. И, соответственно, у каждого вот такого кристалла, да, есть своя фрактальная геометрия своя фрактальная линия от изначального да вот этого взрыва вот и это кристаллы которые в нас тоже до да, содержится то есть мы приходим с двумя кристаллами тоже до да, сознательное сознание подсознание да, наше кристалл личности и дизайна как мы их называем дизайн человека вот поэтому у нас вот такой вот да, вариант <laughs> видения процесса. Вот. И, и у каждого кристалла есть, соответственно, своя фрактальная линия, да, которая берет начало с того самого взрыва. Вот. И, соответственно, да, кристаллы у нас личности, они... А ну, есть такое понятие, как инкарнация у нас тоже да, в дизайне человека, поэтому кристаллы личности, они инкарнируют, да, и у них вот этот свой тоже путь. Вот, и то, что мы можем да, здесь в фрактальной геометрии да, встречаться иногда с теми, пересекаться как бы да, с людьми тоже, и у каждого есть свой путь, с кем нужно пересечься, с кем нужно встретиться. На своем пути, что должно произойти, да, и это все как бы прописано уже да, в этом фрактальном пути, вот, но это не так легко понять тоже, да, принять, что есть такая история. Поэтому это, конечно, очень такой для ума нашего очень большой вызов в том, чтобы принять, что да, действительно, как бы все уже предрешено. Да, потому что у нас же есть вот этот вот как бы такая ну свобода воли да? <смех> концепция свободы воли <смех> вот и что все все мы как бы ж, куем сами до да? свою жизнь сами там все строим свою жизнь да и как бы все от нас зависит да? как песня вот это есть да все зависит от нас самих да и вот это вот как бы иллюзия да, в соответствии с дизайном человека это иллюзия да, того что э, мы все сами строим мы сами как бы да, вершим нашу судьбу вот. на самом деле как говорил рада что есть у нас как бы вот эта фрактальная линия благодаря дизайну человека мы можем с этой концепцией тоже встретиться и узнать ее вот, и, в общем-то, там все уже решено за нас заранее, да, и когда нам родиться, и у кого, и, и, и каким тоже, да, то есть, потому что мы появляемся на свет, и тоже кто-то доношенный, кто-то недоношенный, кто-то э, как, каким-то образом да, родился непростым, кто-то вообще не родился, да, и это тоже как бы фрактальная линия, да, здесь. Вот, и как бы мы много чего, ну, много переживаем каких-то вещей, да, там, на уровне личности, на уровне тела, на уровне физики, да, на уровне вот нашей иллюзии Майи, мы очень многое переживаем, но с многим отождествляемся, да, как бы, и много там вины у нас, страхов всяких, да, всего, чего мы не понимаем, в общем-то, да, и думаем, что как бы все там ужасно-ужасно, да, как и вот в нашей ситуации сейчас вот с событиями, которые происходят в мире, да, вот, а на самом деле, в общем-то, это тоже фрактальная геометрия, да, это все как бы, ну вот, с позиции дизайна человека, да, это уже все записанный кто и как и где и что должен быть что переживать как бы там да. и есть у нас да вот это вот как бы с одной стороны дизайн человек учит вот этой корректности да и что мы можем себе улучшить как бы облегчить процесс жизни да и что мы можем улучшить ну, и как бы меньше сопротивления в жизни, да, дизайн человека об этом, да, что уменьшить сопротивление, правильнее принимать решения, да, вот, вот это вся история, вот это с одной стороны, да. И это правда, да, это тоже правда, потому что у нас есть все, ну, все есть дуальность, да, у всего есть дуальность. Это тоже о том, о чем говорит дизайн человек что все дуально. Да, с одной стороны в иллюзии нашей да вот этой вот э, моих в которой мы живем и механику которую расшифровала как раз дизайн человека да, с одной стороны э, мы э, можем здесь облегчить себе процесс жизни да, облегчить себе процесс э, того как мы существуем да, благодаря опять же стратегии авторитету нашему, да, исследованию этому. Вот. А с другой стороны, глобально, да, если мы смотрим на жизнь глобально, как наблюдатель, опять же, да, то, что мы говорили в прошлый раз, если мы говорим об этом, то и можем отстраниться и наблюдать со стороны, да, то мы можем как бы увидеть вот эту безвыборность тоже да, процесса. Вот, и при, ну, как бы, а уму очень сложно это принять на самом деле, да, потому что он же все любит контролировать, он же все должен, да, все знать, все уметь, и, и я тут рулю, да, и как бы и все и зависит от меня, и жизнь вся от меня зависит, от моих решений, да. Вот, а уму, конечно же, это очень трудно сдаться, потому что он не, не принимает здесь, да, не, ну, как бы не рулит на самом деле, да. Вот, и что как бы он не хотел, да, а вот там нечто глобальное есть, да, что рулит вообще всем по большому счету. Вот, и это очень сложно и страшно да, здесь вообще принять такой вариант, что развитие таких да, событий, потому что ну, это действительно непросто. Вот. Но когда ты начинаешь принимать это, да, то есть вот этот вариант, что выбора нет, и есть фрактальная геометрия, которая да, тебя ведет по жизни, то э, это приземляет, это, во-первых, приземляет очень, да, и как бы есть это ощущение, да, что... Все происходит так, как происходит, да? Ну, я вот в свое время, в своем эксперименте, вот уже более 14 лет, да, и, конечно, есть это ощущение, без, ну, что выбора нет. Выбора нет. Вот, и потому что я очень много наблюдаю сама за этим процессом, да, фрактальной геометрии, как люди непро, непростые люди да, встречаются на моем пути, непростые опыты непростые э, какие-то ну, да, взаимодействия ситуации да все что происходит не просто так да это я вот просто это вижу да что даже случайности не случайны как говорится да это об этом дизайн человека до да, что ничего не происходит случайно да, что есть фрактальная геометрия и и самое главное здесь да вот есть иллюзия такая да что э, э, ну как бы вот да я я там двигаюсь из стратегии авторитета я там что-то да что-то у меня происходит в жизни да и вот я там корректен уже да и а когда не корректен, то там с ужас ужасный какой-то да что-то такое вот. но на самом деле и когда вы принимаете да вот эту вот историю что выбора нет да, есть фрактальная геометрия ко всему да, то тогда тогда происходит такой вариант да, что и когда вы корректны и когда вы некорректны все равно выбора нет да все получается так как получается вот. И здесь нет невозможно как-то да, повлиять, что-то сделать такое, да? вот. как-то изменить это. Да? То есть выбора нет, все есть так, как есть. Да? И когда вы корректны, и когда вы некорректны, это тоже заложено в вашей фрактальной линии. Да, это вот я тут выписала просто цитату Ра тоже, да, вот, и, и хотела зачитать вам да, как раз об этом. Да. С одной стороны, я учу, что есть способ стать корректным, да, а с другой стороны, все равно выбора нет. Те, кто доходят до корректности, это их линия геометрии, которая была проложена. На да, Это то, что Ра как раз говорил на одной из лекций своей. Да, то есть, э, и поэтому когда мы вот, э, что-то да, пытаемся кому-то что-то донести, кого-то спасти что-то, а другой сопротивляется очень жестко, например, в каких-то ситуациях, просто это не его линия геометрии, это как не фрактал, как я это называю, то есть не фрактал когда человек просто не хочет, не может увидеть что-то, да, ну, не фрактал для него может быть дизайн человека не фрактал, да, как бы, а там не знаю йога или какая-то другая практика будет для него именно та, которая зацепит и которая как бы на его фрактальной линии, да, для того, чтобы вот да, двигаться в этом направлении и что-то для себя там получить, вот, поэтому фрактальная геометрия она вот о том что да у каждого есть свой путь да и может быть он отличный тоже от нас совершенно да, от нашего пути вот у нас свой у другого человека свой и когда-то мы соединяемся вместе да, двигаемся вместе в одном направлении в этом фрактальном до да, пути, вот Ну, на уровне нашей мая, да, иллюзии мая, в которой мы живем. А когда-то мы расходимся в разные стороны, да, потому что фрактальные линии просто расходятся в разные стороны, да, и как бы нам не больно было, да, если мы очень сильно отождествляемся, если мы сильно, как бы, да, в этом процессе вовлечены. Ну и вообще, как бы, да, понятно, что, да, бывают какие-то, ну, там, да, ситуации да, как бы чтобы ни происходило это все опять же фрактальные линии и вот эти линии расходятся когда-то да когда-то мы идем вместе а когда-то параллельно да и где-то пересекаемся в каких-то вещах вот поэтому у каждого своя история да и это то о чем дизайн человека тоже говорит что у нас у всех история и опять же, да, когда человек приходит, получает чтение, например, базовое, да, и он старается там изо всех сил да, быть в эксперименте, там, да, и так далее, да, то есть он пришел в дизайн человека, опять же, да, человек может получить чтение и не пойти в, в эксперимент, да, или может пойти через какое-то время в эксперимент, или еще, да, или, или просто пройти мимо, да. У каждого своя линия, насколько глубоко вы можете пойти в этот эксперимент тоже, да, это тоже фрактальная геометрия, у каждого своя. Да, поэтому здесь это, опять же, выбора нет, все как бы, да, вот на своем пути, на своей линии, да, и каждый пойдет так, насколько он может пойти в эксперимент. Поэтому мы не судим никого, да? мы не, не осуждаем, когда человек не может да, какие-то вещи для себя сделать, да? не получается что-то, то впрыгивает, то, то выпрыгивает из эксперимента, да? потому что так. Опять же, самое главное, не ругать себя, не винить себя да, в этих моментах, потому что это… Большая тема ума, да, что вот я же должен, я же вот так, я же там это, да, чтобы пробудиться или еще какой-то, да, там или улучшить свою жизнь, мне нужно там то-то, то-то, да. То есть ну, это вообще не вариант для и не мотивация для эксперимента, да. А мотивация является просто движение, да, если вы чувствуете, что для вас корректно и настал время, вы начинаете эксперимент. Вот, и со временем э, приходит вот это понимание опять же все равно это будет на вашей линии фрактальной да? то есть как вы будете идти да? кто-то радикально сразу идет кто-то не радикально кто как может да там то есть э, может быть по-разному совершенно вот Ой, прошу прощения угу. Да, я просто смотрю, здесь комментариев нет. но ну, я не знаю, да, как вы, вроде бы люди тут присоединяются. Я вас всех приветствую, кто присоединяется. Вот, и... А, и просто я хотела, да, сказать о том, что вот такая линия немножко сбилась с <сer의� мысли. Да, что линия — это вот фрактальная геометрия это вот такой вот вариант того, что мы рассматриваем в дизайн человека, да и то, что без вот этой, и в том числе того, что происходит сейчас, да, потому что я говорила, что у нас есть и глобальные вот эти циклы, да, и всевозможные разные процессы вот и это тоже фрактальная геометрия нам встретиться сейчас всем да и быть вот каждый на своем месте до да, в своем процессе своей линии чувствовать то что чувствуете да, делать то что делаете быть там где быть но естественно что опять же да, зная свой дизайн вы можете облегчить себе этот процесс движения да, вы можете действительно, э, ну, э, как, как моя любимая присказка такая, да, стратегия авторитет вас спасет. И это реально так, да, потому что мы живем в этой материальной мае люди, да, поэтому э, это то, что действительно может спасти вас, помочь вам на пути, да, и э, в том числе в выживания да, в принятии правильных решений сейчас вот, да, в той ситуации в которой мы находимся вот. и соответственно ну, то что выбора нет это со временем может быть да кому-то проще принять это да кому-то сложнее принять потому что ну, такая да, бросающий вызов да, многим концепциям концепции <laughs> что выбора нет, и не каждый может это принять. Вот здесь как раз был тоже вопрос у меня, мне в Инстаграме тоже задавали по поводу темы фрактальной геометрии, да. И вот, да, тема фрактальной геометрии уму непонятна, да, и может вгонять его в панику, на вопрос такой, может в панику. Опять же, мы все уникальны, да. Мы все уникальны. И в панику, конечно. Вы знаете, в панику может вводить во практически все, что ему непонятно, да, и что э, он не может контролировать как-то, да. Наш шум, он очень такой, да, может быть... Паникующие, да, что-то такое, да, накручивающие, тем более, что сейчас. Сейчас транзиты стоят, да, ментальные очень вот сомнений, замешательств, да, и вообще, как бы, да, что, куда, да, вот эти вот все потерянность в уме может быть, да, тоже вот эти на неделю. Будьте осторожны, не потеряйтесь в уме, как раз-таки да, тоже, да, и в этих сомнениях и замешательствах. Главное, не принимайте на этом решения, да, и, в общем-то, дайте себе время, чтобы устаканиться, да. а иногда вопросы, которые есть, да, им даже не нужно на них отвечать, да, они будут более ценные, чем ответы, которые, да, вы получите. Вот, это то, что, чему мы можем научиться на этой неделе, да, в этой погоде как раз. Вот, и... А у Муда ему страшно может быть просто от того, что он не понимает или не может контролировать. Да, все, что он не понимает и не контролирует, да, ему может его выбивать просто, да, и, и э, э, вгонять панику, да, я просто смотрю, как тут вопросы были заданы. Вгонять, вгонять панику, да, тоже в том числе. Вот, потому что да, то, что не контролирую, думаю, что это какая-то проблема. Да, ум говорит об этом, думает об этом, да, что надо срочно разобраться, как это я не контролирую жизнь, да, что это такое. А, ну, дизайн человека о сдаче, да, о сдаче э, тому, что э, мы говорили об этом, да, сдаться э, нашему транспортному средству, нашему телу. Да, в котором есть внутренний авторитет для принятия решений. Ну вот. И э, есть водитель этого транспортного средства, и это никак не ум, никак не наша да? личность, с которой мы отождествляемся. И поэтому, опять же, если пассажир пытается, и это наша личность, да, пытается не смотреть в окна, да, и просто наблюдать за тем, что происходит, да, а пытается рулить, да, мешает водителю, да, и крутит руль куда-то, да, и избивает путь, то, соответственно, да, там возникают всевозможные проблемы. Но опять же, на уровне майи, да, иллюзии этого существования да, в этом мире. Вот. А на самом деле, в этом тоже нет выбора, нет выбора в этом, да. И, и если наш пассажир не сдается, да и мешает рулить, это тоже, в общем-то, на, на нашей фрактальной линии записано, да и то, что чему-то не можешь э, мешай, помешать или что-то сделать, да, потому что это глобальный нас всех, да и того что мы можем сделать в этой в этом мире вот. осознать можем принять можем со временем да ну кто-то быстрее как я говорил кто-то кто-то вообще не может до да, этого принять вот. или это тоже окей тоже фрактальный геометр такого человека ну это большинство людей да, в нашем мире вот и соответственно да, двигаемся вот таким способом, да. но если мы знаем свою стратегию авторитета, это может действительно нам облегчить наше существование в этом мире, да, в этой поездке, в этом путешествии. Как-то так об этом. Я не знаю, кто-то может мне тут писать или нет, да. наверное, сегодня такое у нас немножко односторонняя связь и запись будет, и взаимодействия. Что еще я хотела сказать здесь? Угу. Ну, в принципе, это то, что я хотела сказать. И такой небольшой у нас сегодня эфир. Немножко там в начале были сбои. Надеюсь, все равно вам было интересно, полезно, понятно в этой теме. И я желаю вам вашей приятной фрактальной <смех> линии, какая бы она ни была, да, путешествия своего. Если вам интересно э, узнать о своем дизайне тоже, да, иначе и узнать, как правильно двигаться с меньшим сопротивлением в вашей жизни, да, то обращайтесь, э, базовое чтение для вас да, будет первым этапом для того, чтобы действительно научиться э, корректно взаимодействовать с этим миром да, и э, как правильно принимать решения, как меньше э, уменьшить сопротивление в этой жизни. Сейчас я попробую, здесь еще у меня был э, цитатор да, в завершении. Вот. «Я сын матери, я здесь для формы». Если в качестве побочного продукта корректности формы происходит трансформация духа, то это бонус. Но работа дизайна – это работа принципа формы. Мы просто пытаемся привести сознание к корректной форме. Мы пытаемся научить сознание личности сдаться форме. Возможно, тогда личность сможет достичь более глубокого уровня. Да, и это вот цитаты такая Рая. Надеюсь, это тоже было полезно для вас. Большой, большой привет вам от Ра, <свят> которую я очень люблю и ценю. И очень рада, что моя фрактальная геометрия да, свела меня, и я успела поучиться немножко, да, и получить вот это знание именно Тара. Вот, и передаю его частичку тоже вам не теряйтесь в уме желаю вам всего хорошего постараюсь тоже выйти в следующий четверг также да, в это время и рассказать вам что-нибудь интересное если у вас есть какие-то вопросы то можете их задавать в инстаграме здесь в фейсбуке да если у вас работает вот и Добро пожаловать! Если вас интересует дизайн человека, то буду рада быть вашим гидом, учителем э, на вашем пути в фрактальной линии геометрии. Все, на сегодня все. Пока-пока. С вами была Вивека Черных. Люблю вас всех.